что вы видите, когда закрываете глаза. Среды. В чем разница между с нами и реальностью? Барабанщик. Если увидели самого себя, ни в коем случае отговорить нельзя. Дайте мне увидеть, дайте мне вернуться. Видите, что пациент не проснется?